Всем привет, с вами Инан Морган, сейчас на моем канале уже 100 подписчиков, за что я всех благодарю, и поэтому сотой подписчицы я решил посвятить песню. В далеком 2012 году, гуляя с Кириллом по Зеленой Аллее на улице кораблестроителей, я придумал забавную песенку про шампиньоны, которую потом часто пел при знакомстве с новыми людьми. Я иду гулять по парку, вижу шампиньонов много. Я набрал их всю охапку и пошел варить их дому. Шампиньоны, шампиньоны, меня штырят шампиньоны. Шампиньоны, шампиньоны, шампиньоны. Говорят друзья поганки, я кричу им шампиньоны, шампиньоны, шампиньоны, с детства их употребляю, шампиньоны, шампиньоны, не курю. И не бухаю Шампиньоны, мое детство Шампиньоны вместо водки Шампиньоны вместо секса Шампиньоны Всем спасибо, с вами был Инан Морган Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк, оставляйте комментарии Как вам песенка? Чай какао!